Так, ребят всем привет привет на связи виктор бандлит я являюсь основателем закрытого сообщества успешных предпринимателей домашнего бизнеса бизнес Chance Pro, и я являюсь экспертом по автоматизации бизнеса через социальные сети по построению автоворонок по вообще по построению систем автоматизации обучения дубликации и в этом направлении то есть вообще моя ниша и Моя направленность, которую я обучаю и хочу донести до огромной массы людей, вообще предпринимателей домашнего бизнеса, сетевого бизнеса, о сути привлекательного маркетинга. То есть, либо вообще привлекательный маркетинг пошел с направления магнетическое спонсирование. Кто вообще э, слышал о Майкле, Майкле Дилларде в э, «Американце»? Э, и вот его книга есть «Магнетическое спонсирование. Поставьте восклицательные знаки». Вот, и на самом деле мое направление как бы немножко более апгрейдженное, да, то есть и вообще как бы продолжение вообще вот, всего вот этого магнетического спонсирования. Суть привлекательного маркетинга в том, чтобы вы не беспокоились о людях, вы не приставали к своему списку знакомых, вы не... Терроризировали свой спис своих родных, близких, друзей, не ходили на холодный рынок, не вообще делали этот бизнес на удовольствие, то есть эмоционально себя не выжигали. И неважно, развивайтесь вы в офлайне, либо развиваетесь вы в онлайне, сегодня нужно придерживаться определенного направления и определенных принципов, если вы хотите преуспеть. Вы должны для себя уяснить, что сетевой бизнес, как и любой бизнес, который можно продвигать в интернете, это бизнес больших цифр. Да? И если у вас давно нет результата, если к вам не приходят люди, если к вам как-то не подписываются, вами не интересуются, не интересуются вашим бизнесом, все потому, что вы обрабатываете маленькое количество людей в свой бизнес. И для того, чтобы сейчас вылезть с этого конкурентного рынка, сейчас, ну, очень много компаний появляться на рынке, сейчас очень много людей предлагают какие-то бизнес-возможности, сейчас интернет, он захламлен этими бизнес-возможностями, и на каждом шагу любой человек хочет что-то вам впарить если раньше не было интернета человека не было расфокусированности да то есть человек был например в поиске например взять 90 либо 2000 годы когда кризисы, когда не хватало денег когда нужен был дополнительный доход человек видел либо лапшу на столбе либо объявление в газете да и так далее то есть Слишком узко направленный коридор, где он видит какие-то возможности. Сейчас человеку достаточно зайти в одну только социальную сеть, и у него уже тысячу предложений. Это как в личные сообщения, это как в новостной ленте, это он просто в Яндекс зашел, он просто в Google зашел, и там тысячи тысячи предложений. Ребят, вы согласны со мной? Поставьте восклицательные знаки, если оно так сейчас и есть. Вопрос тогда. Хорошо, окей, так, так, так как вам тогда выделиться на этом рынке, почему вы тогда э, действуете старыми методами в том смысле, что вы пытаетесь зарекрутировать одного человека в неделю и вы думаете, что вы построите огромный бизнес. Да ни в коем разе, никогда в жизни вы такого не сделаете. Поэтому вы сразу же должны понимать, что нужно заниматься привлекательным маркетингом и вообще смотреть в сторону интернета. И понимать, что есть только три тенденции в построении большого, огромного бизнеса. Первое, это построение подписной базы, то есть базы подписчиков, второе это выстраивание с ними взаимоотношений и третье это уже монетизация этого списка и поэтому ваша задача ваша задача как минимум знаете как вот э, планка x, которую вот просто нельзя падать э, проводите, у вас, у вас должно быть что-то что захватывает контакты, то есть если, это, если бы мы об этом говорили еще года два тому назад, либо три года тому назад, я говорил, что нужно создавать, например, одностраничный сайт. Но помимо того, что прошло уже 2-3 года, помимо того, что сейчас одностраничные сайты намного проще создавать на конструкторах сайтах, есть бесплатные конструкторы, есть платные, недорогие, в которых вы можете прям за минут 10-15 составить одностраничный сайт, легко без технических знаний но сейчас даже нету необходимости создавать одностраничный сайт сейчас достаточно одной социальной сети вконтакте например либо фейсбука либо одноклассников неважно где вы привыкли работать потому что уже везде есть способы сбора подписной базы вот как например вконтакте я сенлером пользуюсь либо кто-то гамаю нам пользуется либо другими какими-то приложениями то есть есть Фишки, плагины, виджеты в социальных сетях, где позволяют собирать базу подписчиков. И вместо одностраничного сайта достаточно написать пост, да, вот на странице пост, либо создать группу и в группе написать пост и закрепить там ссылку на, на, того, на, на, на то, чтобы человек подписался. Таким же образом вы попадаете ко мне в базу, да, то есть вы получаете от меня оповещения там, суточную дозу удивительной другой информации, много другое. Вы в моей базе подписчиков. И все это произошло через социальную сеть ВКонтакте. И вы это можете сделать за пару кликов. То есть, это вообще не нужно ничего там никаких одностраничных сайтов создавать, не а где-то что-то там, да, то есть, достаточно группы. Вот смотрите, как грамотно сейчас, например, можно было бы строить. Если мы вообще упускаем этот момент, и даже если мы двигаемся медленно, мы вообще в, в огромном проигрыше, потому что мы, например, встретимся с человеком, он скажет нет, и мы его потеряли, он ушел. Либо мы клиенту дали что-то попробовать, то есть он, возможно, у нас что-нибудь купил, и потом ну, что-то случилось, и мы потеряли его. Но фишка в том, что вам нужно все эти контакты собирать. То есть вы создаете, например, одну группу для клиентов. Где будете давать полезности в направлении вашего продукта в компании. Писать ценность и решение, решение, которое предоставляет, и с какими проблемами сталкивается ваш клиент. Какие проблемы решает ваш продукт. Да? То есть отзывы, новинки, акции. И туда, например, вы загоняете всех своих клиентов. Да? То есть вот вы встретились со своим клиентом в офлайне, например. Подарили ему что-то. Он у вас что-то купил он у вас подписался и так далее, вы его сразу же заносите в базу подписчиков, либо вы даете ему ссылку, сказать, смотри, давай, для того, чтобы я тебя не терроризировал, например, для того, чтобы не было такого, чтобы... Я тебя доставала звонками, давай ты просто подпишешься в группу, в рассылку и периодически я тебе буду писать новости, давать какие-то акции, новинки, что-то, что тебе возможно понравится и без навязывания ты просто будешь видеть, вся информированность будет, будешь знать об акциях, никогда ничего не потеряешь и не пропустишь супер-мега-крутые возможности по продукту. Окей? Окей, все. То есть, и таким образом, неважно, в офлайн вы развиваетесь, либо в онлайн, и к вам клиенты подходят, приходят, но вы их не теряете. И у вас собирается база подписчиков, где опыт какой-то промоушен от компании, вы рассылочку сделали, в группе разместили, постоянно группу ведете. И тем самым вы, ну, вы постоянно на связи, у вас клиентская база всегда теплая, да, которая постоянно покупает. Потому что на практике как получается, за вашу карьеру, например, сетевого бизнеса, в особенности, например, кто 5 лет, 10 лет в сетевом бизнесе, через вас уже прошли тысячу клиентов. А на связи с вами, например, сейчас только 10-15 клиентов. А где все остальные тысячу? А представьте, если бы вот это была тысяча база подписчиков. В социальной сети вконтакте например да это было бы 80 70 процентов открываемости и представьте что 20 30 процентов вас бы покупала это 200 300 человек вот клиенту вас постоянно бы покупало, вот если бы вот это на перспективу постоянно делать и поэтому, поэтому если вы сейчас этого не делать вы это делаете вот прямо сегодня вы создаете и прям как-то вот планируете, разрабатываете какую-то стратегию для того чтобы клиент у вас появился вы туда его запустили да, то есть развивайте группу, там, туда э, акции, новинки, в рассылку и так далее. Вот представьте, 100 человек у вас покупало хотя бы на 10 баксов. Это 1000 долларов товарооборот личного объема, например. Вау! То есть это, это все промоушены, это все... Это мало то, что вы и чек получите, только, только от личного объема неплохой. Да? То есть максимальный процент, например. И вы вообще никогда не беспокоитесь о личном объеме. Ну это у кого товарный бизнес в особенности, у кого не товарный, то тогда с этой проблемой не сталкивается. То же самое, ребята, с бизнесом. Проводите встречи в офлайн. Отлично, чтобы не потерялся. Вы сразу можете даже на месте, у вас всех есть мобильные телефоны, постоянно должна быть ссылка, да, то есть либо пост у вас, вы с человеком заходите вместе в социальную сеть ВКонтакте, скидываете ему, делаете репост, личное сообщение, на тебе пост, подпишись по этой ссылке и неважно, примешь ты решение стать моим бизнес-партнером, бизнес либо не примешь, давай ты подпишешься и получишь просто дополнительную информацию. Вот представьте, представьте, если бы вы своего партнера не оставляли просто... Ну, то есть, потенциального кандидата не оставляли на месте после встречи. Когда он пошел подумать, а когда он пошел подумать, ему еще, например, 3-4 дня идет информация о вашем бизнесе. Все выгоды, преимущества, насколько это круто, насколько есть команда, насколько есть признание, насколько есть автобонус, сколько человек может заработать, да... И человек все, человек, человек не, не, не теряется, он не идет искать негативные отзывы, он не спрашивает у знакомых советов, рекомендаций, он читает вашу рассылку, и в, в, его температура повышается для того, чтобы прийти к вам в бизнес. И то же самое, да, то есть по, поэтому работает интернет, по, поэтому, когда... В, у меня, например, настроена рассылка, я не парюсь, у меня каждый день приходит по 10-15 подписчиков, например, даже больше, наверное, по 50, иногда по 100 подписчиков приходит. Вижу, вот заполнена анкета, ко мне человек просится в бизнес. Все, я с ним просто созвонился, и мы по скайпу говорим только о бизнесе, потому что он уже проявил желание прийти ко мне в команду. И поэтому, первое, это ваш, ваш лид-магнит. Да, то есть у вас должен быть сейчас достаточно одного поста, то есть группа и пост, где, через который человек попадет в вашу базу подписчиков. Второе, мы выстраиваем взаимоотношения и для этого нужна автоматизированная система. То есть это вот сервис рассылок, для этого достаточно. Неважно, опять же говорю, неважно, в какой вы социальной сети, везде сейчас это есть. В Одноклассниках это есть, в Фейсбуке это есть, ВКонтакте это есть. То есть я вам дал вектор, пожалуйста, вам осталось только вот в этом быть, становиться экспертом. На самом деле этого достаточно месяц-два и вы будете просто косить этих партнеров, косить этих кандидатов и у вас проблем уже с бизнесом просто-напросто не будет. То есть вы выстраиваете цепочку взаимоотношений, то есть вам, вы должны понимать, что человек, когда попадает в базу, он не должен просто там отсиживаться, он о вас забудет, если вы не будете делать с ним касание. Поэтому вам нужно сделать серию писем либо вашей компании, то есть если серия рассылок предназначена для вашей компании, либо давать ему полезность, которая решает проблемы его и предоставлять какие-то решения, потом вывод на консультацию, либо на вебинар, либо сразу же там на анкету в мой бизнес, бизнес например, видеопрезентацию приложить и принимая решение. Вот, либо продажа партнерского продукта, если вы хотите монетизировать свою базу. И третье, третье, это вот обязательный фактор, это сделайте так, чтобы... У вас в рассылке постоянно был выход на консультацию ребят вот вроде бы 21 век да то есть если бы вы были обалдеть какими профессионалами в том смысле что если бы я понимал что вы уже в интернет-бизнесе ну 5 лет и у вас проблем с партнерами не было, я бы вас обучал немножко по-другому да то есть я бы вам говорил как проводить вебинары я говорил как какие скрипты использовать как вообще боли выявлять для того, чтобы, как на возражение отвечать во время вебинаров и как делать продажи на вебинары для того, чтобы рекрутировать. Но сейчас, в 21 веке, неважно, что есть автоматизация, не важно, что есть прямые трансляции, не важно, что есть видеомаркетинг, самым ценным остается личное общение. И поэтому важно, чтобы у вас в, этой, в этом всем механизме была личная консультация, личная коуч-сессия, потому что... Только через коуч сессии делают огромные продажи, только через коуч сессии заводят партнеров на большие чеки. Потому что то ли западный рынок, то ли наш рынок в СНГ везде делают. Вот представьте: вот э, через обычную автоворонку, где не видно человека, через видео, через вебинар. Э, Сложнее, например, зайти в бизнес на штуку баксов, но когда вы лично общаетесь с человеком, когда вы видите его, когда он вас чувствует, когда вообще вы познакомились, настроили рапорт, выявили его боли, когда вы можете оперироваться этими болями, играть его потребностями и приложить вход в бизнес, например, на 1000 долларов, это я просто да, утрирую, но просто вот вчера у нас был боевой ринг с Ириной Клепиковой, и... Некоторые спрашивали, вот если у меня вход в бизнес 20 тысяч рублей, ну это разве, блин, вход? Ну да, прикольно, вход это сколько это получается? 350 долларов, да, приблизительно. Ну, нормально, но зато вы понимаете, вам достаточно проработать, там завести в воронку, вот, вот как я, например, раньше начинал строить бизнес через продающие консультации в интернете, когда я думал, блин, а сколько денег надо тратить? Я понимал, что мне, например партнер принесет вот такую-то сумму денег и приблизительно если я понимаю что если вход в бизнес приблизительно 350 долларов то приблизительно ваш партнер должен вам давать 35 долларов и я понимаю окей тогда я могу спокойно инвестировать 35 долларов в свой бизнес для того чтобы найти хотя бы одного партнера если я найду хотя бы одного партнера это выгодно да, потому что он выйдет в ноль, плюс у меня появится партнер, и это на долгосрочную перспективу начнет развиваться. На самом деле, ребят, 35 долларов, 35 долларов это э, сколько? Это 2000 рублей, грубо говоря. За 2000 рублей вы можете 200 подписчиков, 200 кандидатов в свой бизнес вовлечь. И консультацию у вас будет, может быть из этих 200, 100 консультаций, <с> из этих 100 консультаций у вас может быть 20 закрытий. Да? То есть, э -э если вы не предлагаете партнерский продукт, если не предлагаете свою экспертность, вот где-то 10-20% у вас будет в рекрутинге. В том случае, если вы постоянно прогрессируете, они просто провели консультацию, у меня не получилось, значит консультация не работает. Нет, значит вы ее неправильно провели. Если консультация закрывается неудачей, если э, на вашей консультации говорят, я подумаю, либо мне не нужно, только две причины есть. Первое. Это вы не выявили полностью потребности человека, то есть просто вы не особо его раскрыли. Мало ему позадавали вопросов, слишком быстро решили провести эту консультацию. И второе, вы не донесли выгоды своего предложения. Все, больше ничего нету. И поэтому вот на этим, над этими двумя функциями вы постоянно думаете, развивайтесь все лучше и лучше. Вот, и поэтому представьте, 2000 инвестируете, вы понимаете, вот мой бизнес, 20 тысяч вход, мне там чистыми выходит 2000. Значит, я могу эти 2000 инвестировать в бизнес. За 2000 это 200 подписчиков? Ну ладно. Пускай 100 даже подписчиков. Просто мы берем, как бы, уже вообще самый, миним... вот самый плохой вариант. 50% при воронке, при утеплении доходит до консультации, да, то есть это 50 человек, и 10% к вам приходит в бизнес. Потому что я, например, использую не только рекрутинг, но я использую продажу своей экспертности, поэтому у меня конверсия 50-80%, потому что у меня, я не хочу терять 80% прибыли, поэтому если я вижу, что человек не готов, я ему предлагаю альтернативу, свою экспертность, свои знания, свою систему, например, бизнес-ченс-про, и поэтому у меня конверсия выше но если даже быть сконцентрированным просто на рекрутинг вот 10 процентов например 10 процентов давайте даже возьмем 5 это вот вообще вот самый минимум который может существовать если вы делаете все правильно это просто самый минимум 5 процентов с 50 человек это два с половиной человека но возьмем даже два человека поэтому вы инвестировал в 2000 вы зарекрутируете два партнера например на тысяч. Да, то есть, тем самым принесет вам 4 тысячи э, рублей. Да, то есть, и вот таким вот образом, вот это все вот рассчитывается. И, и когда вы это все понимаете, вы можете организовать просто огромный поток кандидатов в свой бизнес. Вот, ребят, поэтому первое, вы, у вас должно быть то, э, на что человек подписывается. Да, то есть, Лид Магнит, группа Лид Магнит, неважно, это клиенты плюс партнеры. Второе, это серия рассылок, то есть вы выстраиваете взаимоотношения, вы утепляете кандидата. И третий элемент консультации, это обязательно в наше время. Прекратите гоняться за блестящими кнопками, за какими-то огромными, обалденными техниками автоматизации. Пока вы не станете обалденно полезными своей аудитории, они не будут проситься к вам в бизнес. Просто забудьте об этом. Поэтому вам нужно стать яркой личностью, а яркой личностью вы станете, когда начнете проводить консультации много, потому что вот как мой пример, один из моих примеров, когда я только начинал проводить консультации, я я, я их уже тогда неплохо проводил, у меня где-то на самом начальном этапе было процентов 50 даже конверсия, но в любом случае, были такие случаи, что у меня не покупали, шли думать, шли там что-то как-то, ну не хочу я. Вот именно чем у меня нет денег, и буквально за следующие две недели у меня раскупали все продукты вот этот один человек, который говорил нет на консультации, а потому что я ему дал то, чему ему не дают, например, на платных продукты на консультации. Мы раскрываем человека да, то есть мы выявляем его потребности. И когда человек раскрывается и он, он слышит сам от себя свои потребности, свои препятствия и свои хотелки. Это очень дорого стоит на самом деле, потому что сетевики, они все же закрыты такие люди, они же все успешны для других сетевиков, а вот на консультации они раскрываются, и они видят свои проблемы, и они потом видят э, предложения, они видят решение своих проблем. И поэтому консультация это огромный усилитель вашего влияния на ту аудиторию, которую вы проведете консультации. И чем больше вы их проведете, как эксперт, не то что вот как многие Пишут: давай выйдем в Skype, поговорим. У меня есть себе супер-мега Ни в коем случае. К вам должны обращаться люди как к эксперту за советом и так далее. Поэтому, ребят, задумайтесь об этой фишке, только так вы построите высокоприбыльный, большой домашний бизнес в сетевом маркетинге. Других способов нету. Вот это первый шажок. Потом идут вебинары, потом идут запуски своих тренингов, потому что вот у меня, например, сейчас планируется запуск двухмесячный, два месяца запуска. И, то, и те ребята, кстати, кто в нашей системе бизнес-шенспро, вы сможете в нем поучаствовать, у вас будут партнерские ссылки, у вас будут материалы, как это продвигать, и вы сможете неплохо заработать. Вот, и вот представьте, что за этот запуск мало того, что я заработаю хорошо денег. Помимо этого, ко мне придут сотни партнеров в мой бизнес. И это уже один из последних этапов, к чему вы можете прийти. То есть вы создаете запуск, вы подготавливаетесь месяц, но потом зато впоследствии в следующие два месяца к вам приходит 200-300 партнеров в бизнес. И плюс вы еще зарабатываете много помимо сетевого маркетинга. Это окончательный этап. Вот, ребят, поэтому если вам было полезно, ставьте лайки. С вами был Виктор Бандалет. Всем пока-пока. Успехов.